Приветствую вас зрители и подписчики моего канала, с вами Вена, мы продолжаем прохождение Сюгун 2 Закат Сумураев и сегодня у нас на очереди сражение Сада. Но вообще это как получается такое сдвоенное сражение, мы воюем в то же время с Нагаокой и Сада, а они как бы спасают Сада, потому ой блин, они спасают Нагаоку, так как у него осталась всего одна провинция, и после того как будет уничтожен этот город, точнее он будет освобожден, прошу прощения, то... Наголка перестанет существовать. Его войска, которые находятся около Киота, будут просто растворены, э, как сказать, в тумане, рассеются они по Японии среди наших жителей. Ну, короче, мы должны сейчас победить, иначе нам грозит некоторая опасность, так как тут у нас, ну, есть какая-то армия, но вот эта армия будет уничтожена. А этого нельзя допустить. Давайте в атаку! Так, наши войска будут э, подкрепление идти совсем с другой стороны. Причем довольно близко к противнику. Так что надо будет быстро перегруппироваться и атаковать врага. Ну хотя нет, противник в итоге выстроился где-то очень далеко. Его армия оказалась около деревни. Ну а наши союзнические войска, в принципе, подошли даже ближе, чем я ожидал. Я ожидал их с другой стороны вообще увидеть. Там где-то... Кстати, мы еще к тому же обороняемся, нам, нас, э, нам надо как-то занять хорошую позицию. Враг, кстати, подходит тоже с неожиданной стороны, он подходит с тыла. Но у нас есть два командующего, это очень радует моих наверняка людей. Они и так воодушевлены тем, что воюют за свободную анархическую республику японскую. Так еще к тому же тут появляются два отчаянных, так сказать, храбрецов. Это Мацуи Тасинага и Симадзу Тадайоси. Конечно, для нас самый важный генерал это Мацуи Тасинага, потому что он воюет, по-моему, гораздо больше, чем Симадзу Тадайоси. Ну, как бы там ни было, эти два генерала просто, как сказать, ядро нашей армии. Ядро свободной анархической республики. Ну и давайте посмотрим, куда они направляются. Наговок, недолго думая, без своего союзника просто сразу же атакует. Даже не дожидаясь его. Причем атакует очень быстро, стремительно. Видимо, ожидая, что я немножко не соображу, не соберусь и в итоге получу по своим щам. Но он, видимо, перепутал своего соперника. Подумал, что с ним воюет кто-то другой. Он очень ошибается в том, что я не смогу отразить его атаку. Причем, атака будет весьма и весьма, как сказать, разбросанной. Но, однако, мне нужно подметить то, что у него есть снайперы. По-моему, где-то были его снайпухи. То ли у него были снайпухи, то ли у его союзника. Похоже, что все-таки, да, у союзника были снайпухи. Шарп Трупперс. Но этого даже нету снайперов. Непонятно, что надеется, взяв и сразу напав на меня. То есть посмотрите на его союзника. Его союзник не спешит совершенно. Ну нет, сейчас, правда, начал спешить, поэтому мне надо самому немножко выставить вперед свои войска. Чтобы связать наголуху как можно быстрее боем. Так, давайте бегом. Бегом, бегом, бегом, бегом. Так, занимайте позиции. Угу. Включаем гамбаты. Ну, правда, можно было, да, одного генерала задействовать. Так, обстреливаем, стреляем, обстреливаем, обстреливаем. Нагаока терпит просто, не знаю, как сказать, сокрушительное поражение, судя по всему. Потому что его армия не могла стрелять по-нормальному из-за холма. но мои войска более-менее стреляли по-нормальному. Как вы видите. И все. Нагаока. Ну нет, еще пока не убегает. Еще пока держатся у ребятишки. Теряют просто громадное количество людей. Конечно, мы и тоже потеряли немало, скажем прямо. Могли бы мы обойтись гораздо меньшими потерями, но... Что ж поделаешь, я немножко тоже замешкался. Так, перемещаю войска. Давайте отходим в дальний край. Ну, правда, здесь, блин, к сожалению, растянуться по-нормальному нам не дадут. Давайте тогда вот так встраним. Встаем вот так. Отходим генералом. Давайте подводим здесь генерала. Перестраиваемся по полной программе. А, правда, тут, наверное, можно было бы меньше взять количество людей в строю. Вот так можно было бы стать. Да хватит стрелять по отступающим парням. Я знаю, что вы ненавидите сегунских ублюдков. но что поделаешь. Нам нужно сохранить свои боеприпасы для других. Правда, я не уверен, что нам понадобится столько боеприпасов. <с> Но все же надо бы нам сохранить как можно их больше на всякий пожарный. Так, здесь у него снайперы. Вот надо будет как-то отойти, что ли, от, отряду, потом обратно вернуться. Понятное дело, потому что снайпер это все-таки грозная сила. Если по ней мы не можем вести огонь. Давайте так и сделаем. Отходим назад немного спровоцируем чтобы они бежали за моими ребятами так правда они могут отвлечься на соседний отряд в принципе -то. почему нет так Затишье перед бурей. Ну, давайте, подходить, ублюдки. Да, они идут на тот отряд, который дальний у меня. Давайте мы им быстро подбегаем, чтобы они не успели сделать залп. А они даже, оказывается, хех, перевели свое внимание, когда это делать вообще не стоило. Огромная ошибка для этих чуваков. Это фиаско, братан. Это фиаско. Так, моему командующему гради, грозит опасность, нужно быстрее спасать его. Однако кавалерия противника даже не успела вообще вонзиться в кого-либо, их мечи просто остались ну, ненужными, короче. Все это победа нашего войска. Давайте в атаку, рубите их головы. Всех убить убить они не заслуживают пощады бесчестные трусы добивайте линейный пехот тоже Ну что, как мы видим, потери в нашем войске остались минимальными. Это очень хорошо. 78 человек. Прекрасно. Я доволен. Так, Мацумея продолжает бомбить наши города. Нужно что-то с этим делать. Так, в некоторых провинциях мы видим недовольство. Но это связано с тем, что люди пока там поддерживают Сюгуна. Пока что еще не сменился их, так сказать, ход мышления. Так, ну мы давайте-ка подводим сюда войска дополнительные, которые не успели поучаствовать в сражении. И теперь атакуем полным стаком войск. Ну что, Ноговока. Нагаока уничтожен. Даже величайшие дома мало на что способны, когда встречаются лицом к лицу с нами. Вот такая вот ерунда. What? Ну что, тут у нас мы видим Йоду. К сожалению, догнать мы его не сможем, потому что тут лес нам мешает. Сразу мы с ними прорывать не сможем. К тому же, да, у нас тут удался саботаж. Они не смогут идти вперед атаковать. Все очень хорошо для нас, сказывается. К тому же можно обольстить. Обольщение, к сожалению, не удалось. Так, мне надо тогда взять эту гейшу, тоже и отправить на обольщение. Давай-ка. Занимайся своими делами. Так. Она дойти не сможет, да, тоже? Но обольщение у нее, в принципе, хорошо прокачано. Она... Да, прям и шажок не хватило сделать. Было бы все прекрасно, если бы она успела. Но вот, к сожалению, не успевает она это сделать. Давайте поэтому нашим генералам двигаемся в атаку. Добиваем Вакаяму. У моих гейш еще остается шанс для того, чтобы сделать свое дело. Еще остается время на один ход всего лишь. После этого мы уже атакуем по-любому. Так, в этой провинции тоже все прекрасно стало. Видим, что семимильными шагами увеличивается наше влияние в данной провинции. Народ понимает, кто что есть. Так, тут у нас есть гейши. Давайте-ка мы попробуем уж обольстить. Но тут некого обольщать. Тут просто одни бомжи. Конечно, они будут обольщены. Так, не удалось. Ну и хрен с ним. Но в этой провинции тоже есть недовольство небольшое. Но мы сейчас это быстро устраним. А, нет, давайте-ка наймем тогда. Да, вот этих парней. Влияние будет, в принципе, пока нормальным. Через ход там будет даже еще хорошо все. Плюс. Так, а в этой провинции все будет плохо. Надо поэтому нанимать кого-то. Надо нанимать, и плюс надо еще кого-то здесь оставлять. Давайте оставим три отряда в данной провинции. А тем временем наше войско двигается дальше вперед. Отлично тут сейчас вот минус один, наймется один отряд еще и будет все нормально. Так что, ну у нас армия хоть и поубавилась, но все равно она очень мощная. Любой нам встретившийся противник будет обезоружен, так скажем. Но вот здесь у нас видимо, огромную армию САДА, причем даже с армией сю Сюгуната, с какой-то, да, пехоты Сюгунатской. Похоже, что это последние обученные, или точнее уже обученные повстанцами войска Сюгуната. Так, ну давайте-ка, да, за набором наблюдения устраиваем. Плюс надо бы, наверное, починить, может, здание. Но нет, на самом деле, думаю, не стоит чинить здание. А, так как здесь везде противники. Ну вот, в этой провинции еще можно починить, в этой нет, потому что тут еще будут с берега нас бомбить. Да и к тому же, вот видим, Сендаевские войска тут бродят повсюду. Ну, правда, мы сейчас быстро устраняем. Ну, ферму можно починить ферму, давайте клану починим. Отремонтируем за государственные деньги. Так, сосындаевские войска. Ну что они тут делают? Они здесь не должны быть. Давайте-ка мы их быстро убиваем. Усмиряем их пыл. А, даже, я думаю, можно их догнать. Догоняем их. И давайте, кстати, их атакуем. Я вот просто хочу посмотреть на то, как их будут пушки разбивать на поле боя. Стигнув просветление, не думай, что сам непременно узнаешь о том. Ну что? ну что, друзья, я очень рад тому, что мы теперь атакуем первыми почти всегда. Почему я рад, я думаю, вы сами догадаетесь, не нужно мне рассказывать вам это. Сколько я раз бомбил, сколько я раз, э, как сказать, проклинал эту игру. И почему? А потому что чертов дождь и туман это, как сказать, две беды для меня. Самые главные. The men are ready to attack, sir. Ну а теперь я атакую почти всегда. И враг вынужден действовать по правилам моим. Всегда. Давайте я установлю орудие, наверное, на холме. Вот здесь, на этом холме, это просто великолепная позиция для стрельбы. Она простреливает всю эту долину. Вопрос единственный только в том, что будет ли эта артиллерия достреливать до врага, потому что я в этом не уверен. Ну, вроде должна достреливать. В артиллерии очень большой рейндж. И отсюда она должна достреливать до туда. Ну, я имею в виду, у артиллерии нормальный не у деревянных пушек, вот как у врага, который стреляет только вот отсюда, досюда, наверное. Если не еще меньше, где-то досюда. И причем они никого убить не смогут просто своими снарядами. Только разве что нас смешить меня и моих солдат. Но видим, кстати, здесь у нас солдаты новенькие еще. Зеленые ребята, недавно вышедшие из Академии. Но правда уже очень, как сказать, смелые, готовы к бою, воодушевлены. Нету тут у нас еще, к сожалению, нормального. Но есть только а, бригадный генерал. Ну, точнее, ладно, бригадный генерал. Капитан, короче, этого отряда. Но и то неплохо. И то очень хорошо. Так, разворачиваем наши орудие. Враг тут же ринулся в атаку, потому что он просто вынужден атаковать. Иначе он будет уничтожен. Давайте-ка подводим нашу армию туда. Здесь один отряд ставим, и там один отряд. Ну, тут придется два отряда, значит, ставить. Давайте-ка еще и шарапнелю, точнее, извините, картичку пострелять. Огонь. Да, правда, они стреляют, к сожалению, как всегда, в край. Я не знаю, почему они стреляют в край. Это, видимо, такая фишка, потому что они стреляют в край, и они никого убить не могут. Ну, ладно, стреляйте, давайте туда. Типа. Или сюда давайте стрелять. Да, отличное попадание. Мне даже кажется, точность у пушек это только хуже, если развиваете. Потому что точность, они стреляют прямо в край. Если не развивать точность, то они стреляют вот не в край. Ну, Кстати, можно вообще стрелять вот сюда, например, да, им направлять. Я так думаю, это даже правильнее будет, наверное. Смотрите, ну да, вот сейчас они попадают в центр. Да, их направил. Ох, отлично. Отлично. Так, на этих ребят очень большое придется ударить, я так думаю. Ой, блин, зачем я включил огонь на подавление? Сам не знаю. Ладно, фиг с ним. Давайте-ка сюда. Огонь, огонь, огонь. Ох. Хорош. Отлично. Сколько уже настреляли? Ну, каждая пушка очень много уже убила. Каждая батарея. По 200 человек в среднем. Слышь! Так, вот здесь у нас идут копейки. А, это даже не копейщики, это... А, Кати, да? Да. Это и то смешно, мне казалось, уже но никто эти аркибузер Кати не понимает. Оказывается, враг настолько, как сказать, уже... Как сказать? Да. Как бы правильно выразиться. Он настолько обеспокоен своим положением, что даже приходится им пользоваться старинным оружием. Ой-ой-ой, а там у него есть лучники. Там у него есть лучники, и они сейчас нанесут очень большой урон. Надо их быстрее уничтожать. Давайте-давайте-давайте, введите огонь. Ну же, огонь! Блин, пушки не могут многие стрелять. Огонь! Огонь из всех орудий! Городи наступают, но они не понимают, что их уничтожают. Они просто не успевают понять, что их расстреливают. Ну что ж. Была хорошая попытка, лучники мне настреляли больше всего, но, блин, это всего лишь на всего одни лучники. Да, если было бы у него несколько лучников, было бы все ха -ха, далеко не так оптимистично. Или вообще были бы одни лучники. Вот реально, враг, если бы лучников, было бы все далеко не так хорошо для, для меня. Вот из-за того, что он лучники не юз... лучников не юзает, у него все очень плохо. Он выиграть не может. А мои орудия качаются. Бом-бом-бом. Просто их превращает в фарш. Давайте огонь. Все, уже не достаете. Да, уже не хотят стрелять. Ну что, решительная победа! Да, я познал, что такое мощь огневая. Так, мы их больше догнать не сможем, да? Они еще и отступили разок. Но у меня тут есть зато ополченцы. Вот так вот. GG. Враг разбит. Враг разбит. И у нас теперь есть возможность продолжить э, строительство железной дороги, кстати. Да, вот причем, почему бы и нет, это не сделать. Потому что, сами видите, у меня теперь есть очень большая, как сказать, большая железная дорога, которая прямо идет из данного, как бы правильно сказать, из данного города. Она, кстати, дальше не продолжится, да, по-моему. Ну, то есть здесь ее нельзя поставить. Или как, вот интересно, вот из этой провинции. Нет, нельзя отсюда на железную дорогу сесть сразу. Только получается, вот из этой провинции можно на, на железную дорогу сесть. И поехать дальше. Но у нас выходят станции, в принципе, по всей уже вот этой по всему фронту здесь есть. Да, вот кроме здесь, кроме данной провинции, кроме данной провинции. Но через 7 ходов они, они появятся железной дороги. Да, свяжется у нас, получается, вот таким вот длинным путем уже. Если мы захватим данную провинцию, так у нас и здесь еще железная дорога будет. И мы сможем вообще войска почти очень быстро перекидывать из сразу двух провинций. Из той, которая здесь находится, вот там у нас Центральная Академия. И вот из данной провинции, очень извините, из данной провинции. Тут тоже есть Академия. Ну, короче, все будет очень круто. Семь ходов нужно дождаться. И можно будет еще дополнительные войска перекидывать оттуда. Так, ну а пока тем временем мы давайте-ка продолжаем плыть, во-первых, здесь. Да, плывите дальше. Нанимаем здесь первый наш КТЦ в данном регионе. Ну и в принципе все, пока больше ничего делать. Просто ожидаем вражеских ходов. Тут у нас, кстати, артиллерия есть. Давайте-ка ею идем дальше. Так, ну подождите у меня же тут восстание еще в некоторых провинциях возникает. А, так так-так-так-так-так, отремонтировать, отремонтировать сможем, хорошо. Так, наша флотилия, давайте-ка навстречу Мацумея плывите. Как раз сейчас их перехватите где-нибудь. Так, выйдите сюда. Блин, смотрите-ка, куда Сада убежал. Нифига себе, вот, у тебя что, пушки какие-то, не знаю, с реактивным двигателем? Почему они так быстро убегают от нас? это просто капец, как они так быстро бегают, и причем сейчас вот эти пушки, 17 человек, да, сколько там, 17 человек начнут сжечь фермы, я вот на 100% в этом уверен, как вот черт возьми 17 человек могут сжечь фермы, там что, я не пойму, вообще людей нету что ли, на ферме, так, ремонтируем, конечно же уже, все уже давно закончилось, Дорогие отсюда были изгнаны, уничтожены, так, тут у нас влияние противника еще очень большое, но в принципе оно постепенно будет спадать. А, Давайте-ка, ну блин, не знаю, вывести или не вывести или оставить данных солдат на охрану. Тут мы точно пока остаемся, так как уже подходит на помощь армия САДА. Ну, разве что можно вот этих парней разбить. Да, их надо даже разбить, наверное, в некотором смысле. А, так, а слушайте, а там восстания не будет? Нет, все будет нормально, через ход еще. У меня просто тут еще замок поломан, я его никак не могу починить, у меня денег не хватает на это. Ладно, фиг с этим замком, мы давайте-ка плывем дальше. Дальше плывем, здесь сейчас станем и будем охранять эти воды. Опаньки, охранять эти воды. Смотрите, какого я здесь нашел. А, оказывается, Мацуме далеко не теряет, как сказать, надежды на то, что он сможет меня атаковать Очень зря он на это надеется У меня там сейчас уже три корабля будут плыть и всех подряд, кого он не встретит, будут разбивать <кười> <кười> В том числе и ваш флот с армией Они тоже разобьют Так, ну что ж, мне там позвонили, меня отвлекли я возвращаюсь. Вот что с этими повстанцами делать? Ну да, я их там убью, в принципе, все нормально. Блин, у меня везде все чики-брики. Че я волнуюсь, да? Казалось бы, все и так нормально. Везде все враги уничтожены, везде враги. Просто, как сказать, под контролем под моим. Жестким. Никто нигде никогда не нападет на меня. Так просто. Ну и давайте мы, в принципе, идем дальше в атаку этими войсками. Сейчас, получается, я захватываю, думаю, вот этой армией, вот этот город, который здесь располагается. А вот этой армией под командованием Иннады Коримура двигаем на север, уничтожаем группировку войск здесь, захватываем город, освобождаем, захватываем этот город и захватываем этот город. Ну и, наконец-таки, я думаю, мы тут задействуем данную армию, которая располагается в данной провинции, а, то есть вот войска. Тоже пойдут нам навстречу. И здесь мы захватим этот город. Освободим его. Далее Сада, по-моему, у него только остается... Ну, в принципе, я все провинции у него и захвачу по этому плану. Дальнейший захват только разве что самого острова Сада. Сгруппировка войск там. И все, Сада будет разбит. Далее сендай нас ожидает. Ладно. Планы это планы. Надо сначала эти планы выполнить. Прежде чем радоваться, да, или говорить о них так прям с восхищением. Ну, а я буду, наверное, с вами прощаться, друзья. Я знаю, что я в этой серии так и не сделал то, что хотел с Мацуме на Каи, и вообще со всеми генералами, которые у меня обладают деревянными кораблями. Я это прекрасно помню, но просто извините, я э, записал дополнительно одну серию, да. Каюсь, каюсь. В следующий раз уже точно буду все это читать, смотреть, то есть я прочитаю то, что вы там написали, пока что просто, просто вашего комментарии, я не увидел. Ну, а я буду с вами прощаться, да, давайте всем пока, удачи! Блин, чем бы напасть?